Около года назад я уже делал обзор на игровой ноутбук от компании HP. Стоил он на тот момент 60 тысяч рублей. В этом видео я расскажу про еще один ноутбук, но уже от компании Asus. Особенность этого ноутбука заключается в его характеристиках за довольно нормальную цену. Вы на канале Мейзер, погнали! Ноутбук называется Asus TUF Gaming модель fx 505d сразу же начинаем с распаковки и комплекта открыв коробку мы с вами здесь видим инструкцию и гарантию шнур для питания и сам ноутбук также в противоположном отсеке у нас лежит сам блок питания провод длинный выглядит прочно единственное что хотелось бы добавить это оплетку на тонкую часть кабеля а так комплект как комплект ведь главное это сам ноутбук и здесь я сразу же хочу отметить дизайн. Да, он стандартный для игровых ноутов, но поверьте, когда я это смотрел на сайте, выглядело еще более нелепо. А сейчас вживу не так и плохо смотрится. Единственное, что меня раздражает, так это клавиши VSD. Зачем? Ну вот зачем было делать их прозрачными? Вы думаете, я сам не могу найти их? В общем, непонятно, чем они руководствовались при создании такого дизайна. В остальном, в принципе, все выглядит неплохо. Материал корпуса выполнен из пластика и алюминия, но несмотря на это, собран он достойно. Прогибание клавиатуры не учитываем, ибо это характерно для бюджетных ноутбуков. Система охлаждения ноутбука строится по современным канонам. Отверстие для забора воздуха находится на нижней панели, а выдув организован в сторону тыльной части устройства. Однако в данном случае горячий воздух выводится не в рамку экрана, чем обычно характеризуются тонкие и легкие устройства, а соответствующие вентиляционные решетки. Использовать клавиатуру поначалу может быть неудобно, она не утоплена как у многих ноутов. Здесь она расположена на одном уровне с площадкой для ладоней, поэтому длительная печать, как и игры, может вызывать дискомфорт. А тачпад же напротив, находится чуть ниже поверхности для ладоней и имеет четкие границы. Претензий у меня к нему лишь две. Первая, он слишком большой и вторая, зачем он смещен в левую сторону. Из-за того, что он смещен ближе к левой руке, во время игры могут происходить случайные нажатия. Автоматически во время игры он не отключится, поэтому придется выключать и включать его каждый раз самому. Толщиной рамок и размером устройства в целом я доволен. Да, подбородок большой, но я думаю это сделано с точки зрения эргономики. По интерфейсам тут очень скромно. 3.5 разъем для гарнитуры, 2 высокоскоростных порта USB 3.2, 1 USB 2.0 который, следуя логике, будет занят проводной мышью. HDMI 2.0, сетевой разъем RG45 и разъем для зарядки устройства. Сама клавиатура оснащается настраиваемой RGB-подсветкой с многоступенчатой регулировкой, настраиваемой через фирменный софт Asus Aura. К ней как раз нет претензий, подсветка равномерная и очень мягкая, не бьет по глазам даже в темном помещении при максимальной яркости. Про дисплей скажу кратко. Для игр и работ с Adobe софтом – да. Для профессиональной цветокоррекции – нет. Конечно же, достоинством IPS-матриц являются углы обзора. И хотя в данном случае перед нами сугубо бюджетное решение, здесь это достоинство также присутствует. Да, при отклонении взгляда на 100 градусов вертикальной и горизонтальной оси цвета начинают темнеть, особенно это заметно на примере белого цвета, однако полной инвертации цветов не происходит, даже если вы смотрите на экран под углом 130 и более градусов. По апгрейдам. Здесь конкретно в данной модели стоит одна плашка на 16 гигабайт DDR4 с частотой 3200 мегагерц. Также имеется еще один слот. Советую докупить плашку на 8 или 16 гигабайт, так как в использовании у вас останется от силы 12-13 гигабайт памяти. Все остальное уходит на запас встроенной и дискретной карты. Штатный SSD установлен в слот M2. Также есть еще и место под жесткий или SSD. У нашей модели в комплекте только SSD. Тесты видите на экране. Делалось три прогона. И во всех есть небольшие отклонения. Что касается системы охлаждения, то здесь стоит два вентилятора и две тепловые трубки с радиаторами. Основой ноутбука выступает процессор Ryzen 5 3550H на архитектуре Zen Plus. Не Zen 2, прошу не путать. И выполненный по 12-синометровому техпроцессу. По заявлениям, этот процессор имеет базовую частоту в 2100 МГц и динамический разгон до 3700 МГц. ТДП составляет 35 Вт. Процессор имеет интегрированное ядро Vega 8. Для мобильной версии GTX 1650 Nvidia выделила 1024 шейдерных процессора вместо 896, характерных для декстопных версий, и 64 текстурных блоков вместо 56 при аналогичном сравнении. Базовая частота GPU немного ниже, 1395 МГц вместо 1485, на которой работает референсная декстопная 1650, но при такой разнице в количестве блоков это не минус. Память у карты GDDR5 на 4 гигабайта от Samsung. Пожалуй с характеристиками у меня все, можно перейти к тестам в играх. Первой игрой в списке будет Doom 2016. Последние настройки графики и наблюдаем от 56 до 60 кадров, а иногда даже 80. Как по мне это неплохой результат. Да, при жестких сценах мы можем наблюдать и 45 кадров, но они никак не мешают геймплею. Обратите также внимание на температуры карты и процессора. Они находятся в пределах нормы, а процессор и вовсе не торопится сбрасывать с частоты. И перед тем как перейти к следующей игре, давайте заранее скажу, что каждый тест был записан после получаса игры, и Shadow Play жрал всегда в среднем до 10-15 кадров. Следующая игра CS GO, извините, сразу перейду к низким настройкам, так как запись дала сбой и получился плохой результат, но поверьте, FPS там был плюс-минус как и здесь, 110-120 кадров в среднем. И вот здесь я наконец-то увидел плавность в картинке и смысл брать этот ноутбук и всех других вариантов за аналогичную сумму. Игра Метро Исход. Высокие настройки графики от 45 до 55 кадров в среднем. Иногда удается поймать моменты из 70 кадрами. Фортнайт. Максимальные настройки 45-55 кадров в среднем. Просадки до 20 во время высадки с автобуса. Сразу перейдем к минимальным настройкам. 70-80 кадров. Здесь можно увидеть, как процессор иногда сбрасывает частоту до 2900 МГц, и буквально сразу же поднимает их до исходных 3700. Предпоследняя игра в моем списке – Call of Duty Warzone. Все настройки выставлены на максимум, кроме текстур и поля зрения. Оно стоит на 80 по умолчанию. 45-50 кадров в среднем. Теперь понижаем настройки полностью и ставим поле зрения 110. Если вернуть поле зрения и немного уменьшить визуализацию, то можно получить стабильный 60-70 кадров. Ну и последняя игра «Паладины». Максимальные настройки 100-110 кадров в среднем. Про плавность картинки на 144 Гц говорить не буду, она здесь есть. В жутких замесах FPS падает до 90 кадров. Подведем итоги. Это неплохой ноутбук, который вполне можно назвать игровым. Играть можно, а учитывая, что у ноутов стандартное разрешение это 1366 на 768 точек и выставить его, то ноут справится буквально со всеми задачами. Благо 144 Гц также поддерживается на низком разрешении, так что думаю в этом есть смысл. Из минусов могу выделить только эргономику клавиатуры и тачпада, а также очень шумные вентиляторы при работе ноутбука в играх. Шум достигал около 40 дБ. Пожалуй, это все минусы, которые я выделил для себя. На бюджетный экран и материал я закрою глаза, ибо это ноутбук, и надо понимать, что похожих ему за аналогичную цену очень мало или нет вовсе. Что касается цены среди компьютеров, в общем, то сумма не маленькая, даже по меркам столичных регионов. Декстопный ПК за эти деньги будет ощутимо более производительным. Но... Во-первых, ноутбуки десктопные ПК принципиально разные классы устройств, решающие разные задачи. Забыл упомянуть об автономности данного аппарата. Со 100% ноутбук разрядился до 10% за 5 часов при минимальной яркости. А для работ с полной яркостью его хватило на 4 часа 10 минут. Что же, на этом у меня все. Покупать или не покупать – это дело ваше. Если хотите моего мнения, то я советую брать данное устройство. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вы были на канале Мейзер. Увидимся!